По в мире множества препаратов и свободного доступа к доказательствам здравоохранения увеличиваются риски неправильного толкования сложного содержания. При этом вероятность того, что человек получит полную информацию о лекарствах и лечении, например, в сети интернет, очень мала. Обеспечить доступную и достоверную информацию для поддержки правильного принятия решений по лечению призвано Кокрейновское сотрудничество. 37 тысяч членов Кокрейновского сотрудничества из более чем 130 стран работают в мире чтобы разрабатывать достоверную и доступную медицинскую информацию свободную от коммерческого спонсорства это такая отличная теоретическая работа которая выявляет лекарства те которые действуют те которые не действуют и выкладывает в открытый доступ те препараты, которые хороши и действительно обладают минимальными побочными эффектами и максимально нужным эффектом. Потому что в нашей сфере вот, фармацея, фармакологии, да, действительно, вы сами понимаете, очень много лишнего, дорогого и малодейственного. Даже при большом желании вы не найдете место или офиса, которое бы называлось «Кокрейн», потому что его авторы базируются по всему миру, и большая часть их работы осуществляется в режиме онлайн. В России «Кокрейн» базируется в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Представлен он командой клинических фармакологов, которые работают в сетью экспертов с 2003 года. «Кокрейн» ведет свой основной основополагающий проект по разработке доказательств и в рамках этого проекта. Мы разрабатываем э, как научные сотрудники, как рейновские систематические обзоры э, и проводим обучающие семинары для того, чтобы готовить новых э, исследователей, которые были бы готовы к тому, чтобы разрабатывать как рейновские систематические обзоры. Э, в рамках... Этого проекта мне бы хотелось сказать о большом успехе нашего как систематического обзора церебролизин при остром ишемическом инсульте, который нам удалось обновить трижды за последние несколько лет. Научно-образовательный центр доказательной медицины Кокрейн Россия Казанского федерального университета вносит вклад в разработку систематических обзоров по инфекционным заболеваниям, инсульту и эпилепсии. Также активно ведется масштабный проект по переводу обзоров новых препаратов на русский язык. В будущем Кокрейн в России планирует расширяться, ведь уже сейчас намечены большие цели. На дальнейшее развитие ведется поиск заинтересованных лиц, поддерживающих доказательную медицину.